всем привет на связи кузнецов никита за окном у нас минус 30 жуткий мороз но несмотря на это мы продолжаем заниматься настольным теннисом и развиваться в этом виде спорта на днях посетил очередной турнир по настольному теннису и обратил внимание что Большое количество любителей подают подачу с боковым вращением. Практически все ее используют в той или иной вариации. Короткую, длинную, быструю, по направлению, косую. Но все ее используют. Эта подача очень популярная. И предлагаю сегодня разобрать эту подачу более детально. Давайте теперь разберем выполнение подачи с боковым вращением без мяча. Подача выполняется следующим образом. Вы должны встать в исходную позицию, левая нога у вас впереди правой. То есть вы как бы стоите полубоком к столу. Далее вы должны понять, куда вы хотите подать эту подачу. Например, вы ее подаете в левую зону сопернику. Исполнение следующее. Вы должны отвести руку максимально, поднять ее вверх. Это один из вариантов исполнения. И движение у вас следующего характера вот такое. Вот, посмотрите. То есть вы встречаетесь с мячом вот в этой точке. Ракетка должна подходить к мячу, как бы под углом сбоку и тогда у вас получится мяч с боковым вращением то есть обратите внимание, если вы будете делать движение кистью таким образом, либо таким то мяч уже у вас будет с нижним боковым вращением чтобы подать подачу с чисто боковым вращением необходимо выполнить вот такое движение еще раз вот Итак, друзья, сегодня мы разобрали подачу с боковым вращением в ее классическом исполнении. Существует также масса других ее вариаций, о которых я расскажу в других своих видео. Выполняйте эту подачу длинную, короткую, разную по направлению, по длине. И она обязательно вам принесет выигранные очки, партии и встречи. И напоследок хотелось бы рассказать коротенький анекдот про настольный теннис, которых не очень так и много. А девушка уехала на юг а, в целях заработка и звонит маме а, по телефону и докладывает «Мама, у меня все хорошо, я полностью отдалась пинг-понгу». На что мама ей говорит «Ничего, дочка, что китайцы, главное, что человек хороший». На этом все с вами был кузнецов никита канал настольный теннис для всех подписывайтесь на мою группу в фейсбуке на мою группу вконтакте под названием настольный теннис для всех ставьте лайки пишите комментарии и до новых встреч всем пока